Сегодня поговорим о том, как пародировать Максима Катца. Ну, то есть меня. Вот. Продолжим. У меня пышная прическа и лицо средней небритости. Одеваюсь я для политика довольно скромно. Вот э, сегодня клетчатая рубашка. Теперь голос. Когда что-то перечисляете, говорите так «троллейбус», «трамвай», «урбанистика», «собянин». Еще обязательно нужны странные интонации и э, спонтанно растянутые слова. Э, девушкам это нравится. Мы проводили опрос на улицах, вот посмотрите, это интересно. Э, и, наконец, не забывайте смотреть в сторону, когда не знаете, как что-то произнести. «Бенедикт Камбербич». Вот так. До завтра. Ну, кот, давай, кыш, кыш, кыш. Как снимать-то?